Отец, а на что ты думаешь? На вот На жизнь. Пьешь, наверное, да? На жизнь. Вот сюда вот эти... Не, серьезно. Серьезно, я говорю. У тебя повесили. только на жизнь. Только на хлеб, только на, на, на а что-то. Ты кусочек, хлеба. Нет, а ты смотри, что ты смотри, кто инвалид, тебе государство не помогает? Она помогает мне? Выпиваю, да, тебя пахнет, как это Чуть-чуть, чуть-чуть, ну, а, ну, а кто не выпивает? Кто не выпивает? Я ну, не знаю, я не пью, например. Я не пьюсь. Значит, тебе... Ты, ты только полжи не прожил. Налей мне 100 грамм. Отец, пах. я тебе давай денег дам, это купишь, держи.